В абрикосах созревших, пышных соцветий мед, свежесть летних дождей, солнца ласковый поцелуй. Здесь в саду ароматном ветер поет баюн, тишину наполняя мелодией терпких струй. Тянут веточки к низу спелые янтари, наливные плоды. Благодатного лета дар. Золотистым румянцем жарко закат горит, словно здесь небеса Абрикосовый пьют нектар. Сочных горсть абрикосов нежно держу в руках. Настроением сладким щедро с тобой делюсь, В сердце детская радость срывается тихим, ах! Абрикосы, мой милый, сильнее, чем тебя люблю.